Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео! Работаю я над обычным длинным выпуском, и тут вижу это. Пока еще не покажу, что именно, но я прямо приятно удивился. Несмотря на все трудности, в Украине действительно может быть приятное криптовалютное будущее. Меня настолько вдохновило это событие, что я не смог удержаться от соблазна, и поэтому решил поделиться им с тобой. Тем более, что это позитивное событие, что за последний год уже само по себе тебе редкость. Ведь мир переполнился негативом. Поэтому вот тебе позитив. И если тебе нравятся позитивные события, не забудь поставить лайки. Я буду стараться находить такие чаще. Давай наберем 2-3 тысячи лайков, как обычно. Это очень помогает находить мотивацию создавать контент дальше. Большое спасибо за поддержку. И давай начнем немного издалека. Почти 16% украинцев владеет криптовалютами. Это около 6,5 миллионов человек. Однако я уверен, что реальная цифра гораздо выше. Итак, Украина заключает партнерство с Бинансом. Теперь это уже официально. Кроме этого, Украина занимает четвертое место по популярности запроса биткоин на кириллице и второе кроме этого в марте прошлого года украина фактически сделала криптовалюту законной на территории страны все это отличные предпосылки для того чтобы крипта заработала в стране как законное средство платежа и сегодня случилось вот что Достаточно бычий сигнал для биткоина. Украина и крупнейшая криптовалютная биржа Binance заключили партнерство. В рамках него на территории страны заработает платежная система Binance Pay. Прямо как в Бахрейне каком-нибудь или в Дубае. Даже непривычно говорить такое о своей стране. Такие сравнения приводить. Это очень круто. Далее еще интереснее. Крупнейшая в Украине аптечная сеть ANS уже воспользовалась результатом плодотворного сотрудничества Украины и Бинанса. Теперь покупателю достаточно скачать специальное приложение, и после этого он сможет покупать медицинские товары, препараты, лекарства, оборудование, оплачивая все это с помощью биткоина и других криптовалют. Также и на сайте продавца можно будет выбирать криптовалюту в качестве оплаты. Этот способ будет постепенно распространяться по всей Украине на тысячу торговых точек от Киева до Харькова и Одессы. Я хочу добавить, что... Это одна из самых больших интеграций биткоина и криптовалюты в качестве платежного средства во всей Европе. Что тоже очень круто. На сайте АНС можно увидеть вот это заявление. АНЦ Копейка и Шара это первые в Европе аптеки, которые принимают крипту. Для быстрой оплаты нужно скачать приложение, зайти на веб-сайт, выбрать товар и способ оплаты криптовалютой. То есть затем забрать заказ в ближайшем аптечном пункте. Партнерство с Украиной не первый шаг, который Binance предпринял для расширения своего присутствия на украинском рынке. В апреле Binance запустил свою криптокарту Binance Refugee CryptoCard, с помощью которой украинцы могут получать и отправлять криптовалюту в режиме реального времени. Также эта карта помогает совершать покупки в Европе и уже в Украине. Думаю, это очень позитивное событие для биткоина. Успехи бинанса в Украине и принятие криптовалюты в Украине – это очень хороший сигнал для долгосрочного будущего всего крипторынка. Эти действия могут способствовать более широкому внедрению биткоина в качестве законного платежного средства. Причем в разных странах, не только в Украине. Как мы видим, страны, которые испытывают какие-либо проблемы – инфляцию, экономические коллапсы и так далее, демонстрируют нам одну и ту же тенденцию биткоин в таких странах становится популярным чаще всего конечно же среди обычных людей но в украине в украине уже и правительство признает биткоин. криптовалюта становится популярной не только среди людей но и среди власть имущих что и привело к принятию закона который официально разрешает биткоин в украине что и привело к тому что теперь в аптеках можно оплачивать покупки биткоином и это только начало. Я уверен, дальше будет еще больше. Может быть, даже вплоть до того, что какой-нибудь АТБ будет принимать крипту. Вот это действительно будет забавно. Дальше будет еще большее распространение биткоина и криптовалюты не только в Украине, но и по всему миру. Меня зовут Богатейший Ди. если это позитивное событие тебя вдохновляет, не забудь поставить лайк. Это очень важно для моего канала и для меня. Ну а мы с тобой увидимся совсем скоро в новом видео, возможно, уже даже сегодня, если я успею его доделать. Поэтому подписывайся на канал, оставляй комментарии, проявляй максимум активности и увидимся. Пока.